Всем финальной части чемпионата Европы, дорогие друзья, с вами, как обычно, FIFA прогноз и ведущий Роман Пленцков, Игорь Белоногов. Игорь, здорово. Приветствую. Ну что ж, одна четвертая финала вот уже стучится, вот прям стучится, стучится, стучится, хочет уже, чтобы ее сыграли. Какими командами будем сегодня играть? Ну, играем В мы, стадии. наверное, самую интересную пару, 4-финальной стадии. Это сборные Бельгии и Италии, пока, наверное, ну, самые яркие, что ли, для команды этого турнира сходятся, ну, Конечно, жалко, что он такой ранней стадии, но все-таки дарит нам Финал такой вот интересный, захватывающий матч. Да. да, по коэффициенту посмотрим, что у нас здесь предлагают. Предлагают нам то, то что Италия все-таки фаворит в этом матче от 2.35 до 2.45 коэффициентов у Бельгии коэффициенты побольше. 3.34, 3.40, 3.50 на ничью. 3.14 и 3.20. Вот примерно такие значения. Как думаешь, почему так? Хотя Италия в последнем матче ну с Австрией тяжеловато смотрелась конечно. Тяжело ей было играть. Ну, до этого она показывала себя лучше всех, наверное, на этом Евро. Возможно, из-за этого так mm. больше в нее верят, что ли, букмекеры, нежели в бельгийцы. Хотя все больше верили в группу F. Безусловно. Смерти, но из этой группы никто в одной четвертой финала не оказался. Зато вот из группы Е, например, вышла только сборная Украины, которая mm -hmm. со шведами очень интересно сыграла. Но сейчас матч этой стадии – это Италия против Бельгии на Альянс-арене в Мюнхене. Так что давайте смотреть, модулировать. Короче, поехали. Четверть финала чемпионата Европы. Так, ну что, понеслась. Бельгия начинает. Итальянцы выигрывают. Теперь такая поговорка, да? Да. Отлично. И добить! Ой-ой-ой-ой! Фух, так, повезло. Есть первый кандидат на замену, походу. Дрисмертенс. Не, Не доходит, не доходит пока что у тебя мячи. Но зато в прессинге хорошо, может быть Дрис что-то придумает. Ой, Ой. и еще разок. В духе Сафонова сейчас вытащил мяч Донорума. И вот так еще можно. Но это уже слишком, да. слишком просто. Ну, получится или не получится? Не получится. Нет, не получилось. Первый тайм со счетом 0-0 у нас заканчивается. В принципе, абсолютно равная игра. Хотя по ударам и по ударам створ ты и... меня перестрелял. Но все равно команды идут нога обнугу, рука об руку, вместе и до серии пенальти походу. Поехали, второй тайм. Не забивай, ну пож... ой <г revolutionary> ой ой ой ой ой ой ой ой ой Момент спасен. Да. А что этот не побежали там смотреть, там и все остальное? Такую суть на часики Локотели. приходят. Локотели! Удар! Еще удар! А, ну, а куда же еще отскокит с Есть, есть. все-таки Италия забивает на 61-й минуте да. первый гол. Мануэль Лакатели делает... делает... Делает то, делает. что не делает. Вот да. кто там у бельгийцев бил-то? Мертенс, Лукаку. Там кто-то был невысокенький. Да, наверное, это был Мертенс. Опять очередной момент он запорол свой. Перехват какой все-таки получается у итальянцев, да? Ты смотри. Да что ж такое-то? Начинается. Ты смотри, инсиния! удары 2-0. Угу. Очень вовремя. Вышел, получил передачку и сделал счет 2-0. Ну и заменка пошла у тебя. Караска ушел, кто вместо него? Некий Доку. Хм. Ну вот сейчас, да, О, так, ладно, один есть. ладно. Все-таки один есть Долгу, Причем. Да, заменка сработала. Так, ну чё тогда уж совсем рискуем. Ну ладно, мы делаем так. Показываем самый интересный футбол. Ну давай, давай, получится, не получится. О, вижу игру. Вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу. Надо успеть остановить. Да на рума. Рума, рума. О, пришел. Куртуа некий. Давай, Куртуа. Закинь, закинь! Да! Да? Да. Отлично. Угу. Вот так вот. Ага, то есть планировали мы закончить матч сейчас, но сейчас не закончим, потому что впереди дополнительные таймы по 15 минут. Так что давай сразу к ним мы перейдем. Давай. Про пенальти ты как раз же заикнулся. Угу. Ну, в общем, такой матч можно и 120 минут посмотреть ой ой ой ой ой Вот это ошибка. О, у тебя тоже там этот путь Иисуса какой-то. Ох, повезло, Нет, Мертенс, повезло. 10... почему Лукако? Нет, Мертонс, мне предложите, пожалуйста. Так, мне вбирать предлагают. Ну ладно, Марк, давай, выходи. Сломай. Опа, успел. Отличный подкат, просто 10 из 10. Ну! Ну! Блин, кто это там был? А, это Борелло был, ну ладно. Немножечко уже уставший, скорее всего. Игра, какой преп... Ты куда? Не в ту сторону. Ой, Опа. ой. Опа, верайте, свеженький. Это было интересно сейчас. 70% момент. Полумомент получается. Да? Угу. Так, вот туда вперед. Флоренцы. Точнее, обратно на Киезу. Так. А теперь в лучших традициях сборной Украины. На последних минутах перед серией пенальти надо забивать. Угу. Угу. Чего? Фух, как это повезло-то все-таки. И все, у нас экстра тайм это вышли. Да. Закончились. Теперь давай серию пенальти. Так, у меня Мертенс и Дебрюна не бьют. Угу. Вы так. меня это самое. Не, у меня все бьют. Так, ну что ж. Фух. Бельгийцы первые. Как бы вторая серия пенальти, получается, на турнире, да? Угу. Так. Ой. Угол угадан, но не успели. Ну не успели. Хорошо. Так, и мобили. Мобили. А то. Ой-ой-ой. Прочитано. То, что? Сборная Италии может выглядеть из-за серии пенальти? Нет, нет, не должно так быть, не должно так быть, да что ж такое? Отлично. Так, ну. ну, давай. Ну давай, вот а, по ну. центру. Пацаны, если не уверены, то бейте по центру. Просто насладитесь этим моментом. Так, так, так, так. чтоб тебя. Три удара подряд в один и тот же угол. И оп, есть Делал. синие Так, ну давай, давай, давай, давай, да. давай, да что, ты хочешь туда бить? Так, по сути решающий получается, да? А, ну... ну, нет, да, а, нет, ну... решающий получается. Я сейчас не забиваю, я все-таки забиваю, и продолжается еще. Вот теперь вот, вот решающий. Так. Мертенс. Видите, куда ты ударишь? Просто, куда ты можешь ударить? Наверное, сюда. Да ну, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп тебя! Вот, вот, набил я Мертенса всю игру, а в итоге он, получается, победу мне и принес. Да, блин, это очень обидно на самом деле. Ой, мне хочется, чтобы сборная Италии вылетала с чемпионата Европы. 1-4. Да, хочется, чтобы они взяли все трофей, потому что достойные ребята. Так, 2-2 в основное время, по пенальти 5-3 сборная Бельгии все-таки выигрывает в этом матче. Как тебе такой исход? Он реален или нереален? Ну, вполне себе. То, что ничья в основное время, абсолютно равная игра. И, ну, такие игры, мне кажется, по пенальти должны заканчиваться. Потому что это плей-офф Чемпионата Европы, хочется Намного Подольше больше, да, футбол, да, да, да, абсолютно так, 120 минут классного футбола. Вот то, что бельгийцы будут так жестко отыгрываться с 0-2, ну, вот в это уже меньше верится. Но все равно могут. Да, но опять же, для интриги это еще круче будет, опять же. Ну, посмотрим, это уже, получается, 2 числа, хотя сегодня уже второе, получается, они же играют, сразу после нашего просмотра смотрим и... Этот матч. Игорь Белоногов и Роман Полинсков для вас ведет эту программу. Еще увидимся. До скорых встреч. Впереди уже финал чемпионата Европы.